Бисмилля. 82 82-я сура из Священного Кур'ана Аль-Инфитар. Разрушение. Когда небо разрушится, и когда небесные тела осыплются, и когда моря перемешаются, и когда могилы будут перевернуты, тогда узнает каждая душа, что она совершила, а что отложила. «О человек! Что вело тебя в заблуждение в отношении твоего щедрого Господа?» который сотворил тебя, выровнял и соразмерил. Он сложил тебя в том облике, в каком пожелал. Но нет, вы считаете воздаяние ложью, и поистине над вами имеются наблюдающие, благородные писцы, они знают обо всем, что вы совершаете. Поистине благочестивые непременно окажутся в благодати, и поистине грешники непременно будут в аду, они войдут в него в день воздаяния и не смогут его покинуть. Откуда тебе знать, что такое день воздаяния? И еще раз, откуда тебе знать, что такое день воздаяния? В тот день ни одна душа не сможет помочь другой душе ничем, и вся власть в нем принадлежит лишь одному Аллаху. Сура Аль-Инфитар, 82-я сура, 19 аятов. Аль-Хамду лиллэхи Раббил а'ламин. Ва-салату ва-саламу а'ля ашрафи ланбияи ва мурсалин а'ля набийина Мухаммад саллаллаху а'лейхи ва аалихи ва асхабихи аджма'ин. А'уду биллэхи мин ас шайтани р р р р р р р Ида сама умфатарат. Ида сама умфатарат. Когда? Ида. Ида сама у, а сама это небо. Когда небо инфатарат разрушится. Инфатарат разрушится. Когда небо разрушится. Когда небо разрушится. Ида сама умфатарат. Ваида алькокибу интасарот, Ваида, ида алькоки бун тасарот идакакибу кавакибу, во ида алькоки бун тасарот во идакаки бун тасарот и когда алькоки небесные тела Аль-кавакиб, множественное число слова Каукаб, каукаб, небесное тело. Алькавакиб, небесные тела. Интасарод, осыплются. Интасарод, интасарод, осыплются. Обратите внимание на букву та с сукуном в конце глагола интасарод. Это буква та указание на женский род. Указание на женский род. Алькавакибу в женском роде, значит. Алькавакибу в женском роде. Алькавакиб. В женском роде во множественном числе. Интасарот. интасарот. И когда небесные тела осыплются. И когда небесные тела осыплются. Ваидаль бихару. Ваидаль бихару фуджирот. Ваидаль Здесь также фуджират Глагол фуджират на конце у него «тас с укуном». «Тас с укуном». Если вы видите «тас Сукуном в конце слова, вы сразу можете смело сказать, что это слово – глагол. «Фиаль». «Интасарат», «фуджират». Это глагол. Признаком глагола является «тас с укуном». И еще «тас с укуном» она указывает на женский род. На женский род. «Аль-Бихар». «Аль «Бахрун». Бахрун Бихарун, Бахрун Бихарун, море моря, море моря. Море моря, аль-бихару моря. И когда моря перемешаются, перемешаются, и когда моря перемешаются, и когда моря перемешаются, Аль-Кубуру Басират, Вайдаль Кубуру, Басират, Вайдаль Кубуру Басират. Басират, это перевернуты, будут перевернуты. Басират, Басират, будут перевернуты. Аль-Кубур могилы. Аль-Кубур могилы. Вайдаль Кубуру, Басират. И когда могилы будут перевернуты, и когда могилы будут перевернуты в Идаль Кубуру Буасират. Алимат нафсумма, коддамат, вааххарат. Алимат, алимат нафсумма, коддамат, вааххарат, алимат нафсумма, код дамат, вааххарат. Узнает Алимат. Тогда узнает навс. Душа. Навс. Душа узнает. Смотрите, душа женского рода. Душа женского рода. Навсун. Навс – это женского рода. Почему? Откуда мы узнали? Потому что впереди глагол с Там та с Глагол в конце слова – та с Это признак на женский род. Это указание на женский род. Значит, навс женского рода. Алимат, нафсума, кадаматуа, ахарат. Смотрите. Здесь три глагола. Три глагола, три фиаля. Алимат, кадамат, ахарат. Значит, ста с сукуном это признак женского рода. И поэтому нафс, мы скажем, нафс женского рода. Душа, душа, нафс. Алимат узнает нафс душа. Ма, что? Коддамат, что она совершила? Ма, коддамат, что она совершила? Уаххарат, а что отложила? Что совершила, что сделала, а что отложила? Уахарат. Алимат навсюма, коддамат, уахарат. Тогда узнает каждая душа, что она совершила, а что отложила. Узнает, алимат, навс, каждая, каждая душа, что она совершила, а что отложила. Я айюгалин я айюгалин о человек, я айюгалин о человек, я айюгалин о человек, ма гаррака бирабби калькарин, ма «Ма -гар что? гаррака тебя, «ка» – это тебя, «гарра» – вело в заблуждение. «Гарра» – «ка» – тебя, «гаррака». «Бироббик Алькарим» – что тебя вело в заблуждение? «Бироббик карим относительно твоего Господа Алькарим, щедрейшего Аль-Карим, щедрого. Я Йугалинсан, о человек, магарраки би Рабби карим Что тебя ввело в заблуждение в отношении твоего щедрого Господа? Я Йугалинсан, умагарраки би Рабби Калькарин. О человек, что ввело тебя в заблуждение в отношении твоего щедрого Господа? Аллади – фасавка, фадалака, лайлахайлах, аллади халакака, фасавака, фадалака, который, который халакака, который, который сотворил тебя, ك, тебя фасавака, и выровнял сава, سوى, савака, и выровнял тебя. Савака. Савака это выровнял тебя. И выровнял тебя. Сава, как, например, когда мы молитвы молитвы читаем, имам говорит, Саву, суфуфакум. Саву, выравнивайте свои ряды. Здесь тоже. Сава. Сава это выравнивать. Аллах Спанаталя тебя выровнял. Фаадаляка. Соразмерил. Соразмерил и соразмерил. Фаадаляка, адаляка адаля, адаля? Адаля. это соразмерил. Ка – тебя. Фаадаляка, адаляка фадалека, фа Который сотворил тебя, выровнял тебя и соразмерил тебя. А-лязи халакака. фа который сотворил тебя выровнял и соразмерил фие Суратин машаа рок кабак фиа и суратин машаа роккаак суратин, ма -а рок суратин в каком облике он пожелал Машаа, он сложил тебя. – это сложил Роккябак. – как пожелал? В каком он пожелал? Фи один, он сложил тебя в том облике, в каком он пожелал тебя. Фи айесур один, Машаа, Роккябак, он сложил тебя в том облике, в каком пожелал. Кля, но нет, Баль тукет вибу на бальту к дебу на беды и беды не бальту ба если приходит ба с кясрой, то после нее приходит слово оканчиваться также будет на кясру. это джармаджрур беды не каля бальту к дебу но нет вы считаете ложью день воздаяния. Один, один это день воздаяния, судный день. Но нет, вы считаете воздаяние ложью. Вы считаете тукэдзибуна кэдзиб. Кэдзиб это ложь. Тукэдзибуна считать ложью день воздаяния. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين إي وإن عليكم لحافظين باستني ندوامي имеются نابلدائشي لحافظين حافظ نابلدائشي خراني حافظ وإن عليكم لحافظين لحافظين на алейкумля хафиллын и на олейкум и поистине над вами имеются наблюдающие и на алейкумля и поистине над вами имеются наблюдающие Кироман, кироман, киромман кироман, кати бин кати бин Киром – это благородный. Кятиб – это писец, тот, который пишет много. Песцы. Кятибин – множественное число. Песцы. Кироман кятибин – благородные писцы, которые все записывают. я лямуна, матафалюн. Они знают обо всем, что вы творите. Обо всем, что вы делаете. Я ламуна мата фалун. Я мата фалун. Они знают обо всем, что вы совершаете. Я ламуна мата фалун. Я ламуна мата фалун. Они знают обо всем, что вы совершаете. Инналь аброра инналь аброра Лафи. НАИМ. инналь АБРАРА ЛАФИ Инналь-Аброра Поистине благочестивые АЛЬ аброр АЛЬ аброр от слова БИР. Благочестие. АБРАР. АЛЬ АБРАР благочестивые ЛАФИ. ЛАФИ непременно находятся ФИ в благодати. НАИМ это благодать. НАИМ. Благодать. Инналь аброра лафина им. Поистине благочестивые непременно окажутся в благодати, окажутся в благодати. Поистине благочестивые непременно окажутся в благодати. Уинналь фуджара, Ляфиджахим. Уинналь фуджара альфуджар это грешники. Фаджирун. Фуджарун. Фаджарун Фуджарун. Фаджир грешник. Фуджарун грешники. и поистине грешники. Лафи Джахим. Лафи Джахим. Харф фи он приходит перед именем. Перед именем. И будет это имя заканчиваться на кассару. Смотрите. Фи Джахимин. Фи Джахимин. Фи Джахимин. Лафи джахим. Алям это усиление. Алям это для усиления. Инна для усиления и лям для усиления. И поистине грешники непременно будут в аду. Упаси, Аллах нас от ада. Я славу нага, я славу наха, я умаддин, я славу нага, я славу Яумаддин в день воздаяния, в судный день, они зайдут. Ага, это джахим. Про джахим имеется в виду. Про ад. Зайдут они в этот ад, в огонь, в день воздаяния. Ясляун, Я Ясляун. Они зайдут в него. Яумаддин. Они войдут в него в день воздаяния. Вот в этот джахим. Они войдут в него в день воздаяния, в судный день. Вамахум, Вамахум ибин». и не смогут его покинуть. И они, анга, от него ибин, не смогут исчезнуть, и не смогут они его покинуть. Анга это от Джахима они не смогут избавиться, не смогут они его покинуть, уама гуман габира и не смогут они его покинуть, уама адрака, уама адрака, майя умуддин, уама адрака, майя умуддин, откуда? тебе знать, уама адрака, адрака, откуда тебе знать, майя умуддин. Что такое День Воздаяния? Маяу И что? Откуда тебе знать? Что такое День Воздаяния? Вама адрока Откуда тебе знать, что такое День Воздаяния? Яу умудин. Сумма. Маяу мудин. Сумма, ма адрокя, ма яумуддин. И еще раз, откуда тебе знать, что такое день воздаяния? Сумма, сумма, а потом. Еще раз, ма адрокя, ма адрокя. Откуда тебе знать, что такое день воздаяния? Яумуддин, судный день. Яума, ля тамлик, нафс синшейля там ликувс лисин ша а Я моля там лику насулинасин ша а Уаль амру я ума и вилля Уаль амру я ума и вилля Я моля там ликунавс лисин ша а Уаль амру я ума и вилля я ума в тот день, я ума это в тот день. Ля тамлику, ля тамлику. Ни одна душа навс, ни одна душа навс не сможет, не сможет она ничем помочь. Ля тамлику навс или навс. другой душе, а ничем. Ни одна душа, другой не сможет помочь душе ничем. Ничем и никем и никак не сможет помочь, смотрите. Я умаля там ликунав суллинав синчай а. Вал амру, я ума идилилла. Вал амру я ума идилилла. И амр, амр, власть я ума вин В этот день. И в этот день я ума ивин. Это в этот день только принадлежать будет Аллаху, Субханаху ва И вся власть в нем, в этот день, принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь одному Аллаху, Лилля. Вся власть всем будет управлять только Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля. Яума ла тамлику нафсулли нафсин шайа, валь амру яума изил лилля. В тот день ни одна душа не сможет помочь другой душе ничем, и вся власть в нем принадлежит лишь одному Аллаху. Барак Аллаху фикум, ва джазакум Аллаху хайран, хайра аль джаза, субханак хамдик, ашхаду аль ла и анта, астагфирука, ка, ва тубу